Всем привет, дорогие подписчики создайте канал. Извиняюсь, это не было долго видеороликов, поэтому я вам и сделал самый классный. Вот, делаю для вас. Сегодня него не у нас дом кошмаров. Поехали. Драни. Поехали. Совсем недавно купил себе дом за городом. Что, он совсем недорого. До этого момента я не оставался здесь на ночь. Пока моя сестра не рассказала, как ужасно она провела ночь. И еле выбралась из этого дома ужасов, сейчас я здесь, чтобы выяснить, что в нем не так. Понятно, понятно. Поехали. что хреново, графика какая-то. На хреново, этот фонарик присобачивает, я не понимаю. Одно, я знаю, что вы закрыто, поехали, пошли. Внимание вам входит, точно должно быть открыто, или оно по, или оно по скрипту. О! Так. Угу, я ж с ним пошли туда, на второй этаж. А, руку еще приделали, слушайте, классно. Я давно не играл в эту игру. А теперь, ребята, ставьте лайки. Подписывайтесь на каналчик, чтобы не пропускать мои... Меня закрыто тут. Чтобы не пропускать мои новые видеоролики. Пишите в комменты, какие еще мне игры поиграть. Конечно, что вам нравится такое прохождение, какие хибер? Кто скрипит? Много скриптов так срабатывает. Нужна какая-то записка, да? Не тут, а в смысле нету? Тоже золото. А да нет, а сзади. Опа. Ни в хренашнике, ребяточки, никому нету. Сейчас, стер, найдите... Найди в мой фотограф, я отпущу тебя. Хрен ты меня отпустишь, Давай. Тринадцати ты чё? Чё, тебя попутала? Ладно, я не вам, ребята, я не волнуйтесь. То из легких. Раз. Два. Два. Три жопу подать три. Ха-ха-ха-ха. Нахер пошло. Так ребята? Две Топ, топчик просто топчик. Тут одна, да? Ну, ни хрена вообще. Ну, ни хрена вообще, ребята, не видно тут. Ладно. Два. Десять. Наверное, я говорю я найду твои фотографии, фоточки твои. Пошли на второй этаж. Чекнем. Чекнем. Как иду, сейчас бац, как вылетит. три. все. ну, сам сейчас сожрет, да? Я уже баба -псираюсь. ребяточки. вообще-то в час ноль где-то снимаю. я не знаю, когда ты видеоролик выйдет, но я стараюсь, чтобы он вышел. Ну вот же кухня, нет. А это не кухня. Ладно, вот сюда. Ты должен отправиться в обозначенное место на карте. Отнести все части туда. Нашли эпизод 2. Так, я приехал на, на то место, чтобы было. Ладно, ребят, чекомпания у серия, ставьте лайки. Подписывайтесь, подписывайтесь на канал. Всем пока.